Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И что-то мы давно никуда не ходили. Предлагаю сегодня сделать небольшую небольшую прогулочку, где-то так миль на 300. И мы выходим сейчас с острова Сан-Мартен и идем в Доминиканскую республику. И первая точка в Доминиканской республике – Пунта-Кана. Погнали! ну что ж сегодня у нас погодка уже немножечко поддувает по прогнозу погоды ближе к вечеру ветер будет стихать и возможно завтра мы будем моторить но сегодня мы еще походим на парусах вы видите платформа у нас поднята так как все-таки мы будем идти минимум два дня мотор я повесил сзади на транец вот он у нас висит тузик у нас стоит спереди все системы на лодке я проверил, только что прошел. Самолеты взлетают, гудят. В общем, все у нас готово к выходу. Значит, что я хотел сказать. Меня спросили показать вам график разведения мостов на острове Сен-Мартен. Снизу под видео я вам выложу... Время, когда и что происходит Когда на выход, когда на вход Вы сможете посмотреть эту информацию А также описание процедуры Что кому говорить и что делать Я продублирую текстом Мы выходим э, отсюда В 15.30 проходим Коузвей Это первый мост, который находится Вот он И через полчаса выходим Вот вот аж вот там вот, По-моему это симпсон Бей. В общем, мы выходим и сразу ложимся на курс на Санта-Доминго. Мы зашли на заправку в магазин и сделали чекаут. Напоминаю, что здесь, на французских островах, чекаут делается самостоятельно на компьютере. Вы просто приходите, садитесь, забиваете все данные, распечатываете такую бумажку, ставят печать вот «Ильмарин». Это магазин, который, э, собственно, продает всякие запчасти яхтины, и у них стоит компьютер для чекина. То есть мы сделали, просто забили, нам поставили печать магазина, данные ушли в Custom Immigration, и вот в таком виде мы готовы к выходу. То есть у нас есть э, 24 часа на то, чтобы покинуть территориальные воды French от Romare, территории. Territory. Ну что, запускаем приборчики. У нас холостые включены. Да, мы сейчас будем поматываться и двигаться в сторону моста. У нас осталось 5 минут до прохода моста. Вот я не знаю, вроде как бы процедура понятная, вроде все просто. но Вот почему-то вот я нервничаю и все. Вот такие вот, когда проходишь под мостами, нужно где-то стоять, долго ждать, другой мост открывается. Такие вот технологические, э, сложные технологические решения, вот как-то все равно они спокойно. Я вот не могу сказать, почему. как то, -то вот оно, я очкую. Что-то я очкую, да. Ну не то, чтобы это там чего-то конкретно очкую. Нет, Вот еще чуть-чуть. Вот сейчас на мосту загорелся красный свет, да? Да. но машины продолжают ехать. Ну и там на другой стороне стоят три лодочки, две лодки. Вот поехал разворачиваться мост. Сереж, смотри, чтоб мостом не получить. Сбрасывай, сбрасывай, реально. Там проходят лодки навстречу. Три. Тут мы идем на бутылку. Под мост не заплывали, эта территория огорожена. И чтобы не откладывать в долгий ящик, смотри, он уже разворачивается. Да, него уже последний прошел, и все я не знаю видно или нет очень красивая Здесь с красным черепом на хэнникен регата он вот справа стоит, стоит Он блестит этот красивый да? вообще не оторвается класс просто у него череп красный видишь на да, носу? Да, да, носу с двух сторон хэнникен регата что -то. Оланд. такой тоже нарядный Просто слишком большое расстояние, полчаса между этим мостом и этим. Тут идти обычно 5 минут. Сделали бы 15, а то стоим уже ну, для 20 всех, минут. Кто... Чтоб все собрались кучно в очередь. Именно. Смотри, сейчас тебя спереди лодка вот эта с четырьмя моторами. Аккуратно, смотри, что поворачивай. смотри, вот это для тебя. Очень близко, пиздец. Мамочки. А. Ладно. У меня вот эта каша вообще. Страшно пугает. Это вообще бред. Давай, мы вот с этим Пуравида, получается. Давай, говорит, быстрее, Сереж. Поворачивай. Ну, выравнивай, да, да, да. Все, назад, назад, назад, перевернул. Нам быстрее надо. Короче, мы прошли этот мост, на нас наругались, еще что мы медленно проходим. Вот его уже закрываются нами там две лодки. Мы все успели. Слава богу. А здесь все он стоят На меня чувак говорит, ты еще тут якорь свой отложи, такой орет. Я думаю, он просто такой, знаешь, типа, йоу, давай делай быстро! Я уже поняла. А тут вообще каша из каких-то. Тут пришла регата и очень много лодок, все не на якорях, все ждут 5 облок, по-моему. всех есть номера. И они в активной рулежке тут. Очень густо, кстати, стоят. Да, Бондинки все! Вау! Ничего да. себе! Лодка офигенного цвета с градиентом. Не, Гат, он просто серый металлик. Это он просто так отражает. Серый лодок, Это серый отражения. металлик, да, да. Он просто зеркальный. Офигенно смотрится. С вами расходится сиборд. Контейнеровоз такой небольшой, который возит между островами контейнеры. Сто Уходим. Да, вот уже остров вдалеке находится. Это как раз наш остров Сан-Мартен. Бай-бай, Сан-Мартен. Хорошее место. Понравилось. Даже жалко уходить было немного. верженские острова так вот мы идем спидовый граунд, у нас и 5.4 из-за того что э, смешивается вода вот у нас есть, видите, глубина 3.7 метров, но это фантомные боли, этого нету на самом деле вот несмотря на такое пасмурное утро, ничто не помешает мне выпить чашечку кофе видом на Сан-Кроа, который мы сейчас проходим, я вам уже показывал. Я думаю, что распугодится, потому что тучи такие, вот вроде там дожди идут, но ну, мне кажется, что плотность облаков не такая уж и большая, чтобы оно не рассосалось солнцем. Ты меня сюда позвала для чего? Чтобы я увидел дождь, который идет и капает со всех сторон? Шаг, а что, что ты делаешь? Жизнь, жизнь. А у тебя книгу слушают? Гадость. И Какая смотрю, вокруг. Что Мне не нравится, что здесь вокруг происходит. Но уже ну да. да. Ты как хорош с тобой, а? Ну это понятно. У нас сегодня был этот банный, у меня душ. А вот там вот вот увидите островок. Это еще один из гряды USVI, то есть United States Virgin Islands. Ну а вот что Дина говорила. Хоба! Хорош с собой. Далеко нам еще? Да, я думаю, 200 миль. 200 ну, нормально, 200 миль уже хороший. Чуть-чуть ну, больше суток. Сейчас хорошо, волна нормальная. У нас первые там, пару часов. В первые пару часов качала. была боковая качка. А сейчас он сзади заходит, и это даже не волна, а такое себе. Нас даже не качает сейчас. Да, он очень удобно. Очень удобно. Итак, вот пришел тот момент, когда пора сделать завтрак. Завтрак я буду делать очень простой. У нас есть котлеты, которые сейчас размораживаются. И есть просто шпинат, который я пожарю с чесночком и соевым соусом. Очень простая процедура. Просто готовить в переходе вот сегодня особенно лень. Есть, вот мы берем просто консервированный шпинат. ой yeah. Уже практически готов чеснок. Я его порежу еще меленько. Так, маслица. Разогреваем сковородку. Меняем чесночок. Может быть его надо будет туда побольше порезать. и соевый соус естественно вот добавим сюда острый перец вот такого вот чайную ложечку наверное ну наверное так хватит чтобы не получился вообще ада в кошмар Это зернышки, не знаю что это, но Дина сказала добавлять. Типа орешков таких. Сезам. Ну что, готова вкусняшка? зашлись ты говоришь, с парусником? Где он? А, вот он. Вот ровно посерединке один. И где-то появился один, говорит, еще второй. Там вот, в общем, где-то есть парусник. Я его вижу, но на камере, наверное, будет тяжело. Хотя это, по-моему, не парусник. Это, по-моему, какой-то грузовик. Посмотрим сейчас. У него просто рубка большая, не? А вот он. Так. Тропикал, Тропикал чува. Это карга, все правильно. Карга, не парусник. Иногда масло тяжело контролировать, когда наливаешь, потому что лодка наклоняется, и ты его просто наливаешь столько, сколько налил, и все. это будет, короче, вареное в масле наша котлета. Что я сделал? Вот взял два шутка отделил. Вот отдельно белки. А, ну что, теперь начинаем перчить, солить. Делать всякое разное. Также вторую. Другом получилось. Короче, вот такой вот у нас будет сегодня завтрак. Сейчас еще кетчуп и острый соус. Ну, что, приятного аппетита, Спасибо. пожалуйста, соль. Вилочки. Ау, Острый ау, ау, соус. Ау. Все, нормалек. Ну что, пробуй. Тут съедобно удобно получилось. не Даже Не, знаю, что не очень да, остро. Супер. Все, друзья, приятного аппетита! У нас уже распогодилось даже прямо над нами голубое небо. Хотя вот там вот идут дожди, но ветер, как вы видите, с волнами идет вот туда, поэтому это все находится out, за нами. А то откуда идет погода, это вот, вот оттуда. Поэтому есть шанс, что сильно плохая погода нас не застанет. Хотя есть возможность, вот увидите вот там вот островок. За ним уже начинается Пуэрто-Рико. И, конечно, вот такой большой остров, как Пуэрто-Рико, может погоду совершенно спокойно влиять на погоду вот, в данном конкретном регионе. Поэтому может быть там тоже быть затянуто. Небольшой Ведь отлично, ветерок. Сейчас поставим мейн. даже нигде не налажали Задний идет. Так, риф один. Сейчас с другой стороны проверим. Так, эти идут. Так, тут все отлично. Дина на курс легла. Ну чё, прикольно. Ну что, я думаю, мы даже можем отключить мотор попробовать. Ну, паруса стоят. Попробуем? Да, давай. У нас же все-таки парусная лодка. Да. Все, давай пиши. Мы идем в быстрее, чем ну естественно. Такс, это сюда. Сейчас еще чуть-чуть откинем траулер и вообще можно будет наслаждаться тишиной и скоростью. Ну, отлично сейчас чуть будет быстрее подбечу а. так проверочка что у нас здесь так вот этот пин так тут все окей тут все окей ну да еще подметь чуть-чуть? Что у нас со скоростью? 5,6. Ну, прекрасно. Ну, ну что ж, вот спереди Пуэрто Рико. Что ты хочешь приготовить сейчас? Ой, наш самый любимый из всех растворимых супов. и У нас сегодня... День, День полуфабрикатов, погода такая мерзкая. Вот можно посмотреть тут эти все тучи такие, они нас вот окружают. Мы идем вроде посуху и вроде все нормально над нами более-менее светлое небо, но все что творится по сторонам просто вот просто вокруг нас поливает. Сзади он тоже. Так, вот увидите, Пуэрто-Рико. мы подходим до точки, нам осталось. 27 миль То есть совсем немного я думаю что где-то часа через три у нас уже выключат ветер и мы будем идти вот так вот уже без ветра на моторе Ну ничего не меняется мы все равно идем под мотором поэтому Вау! у нас мисо суп Класс. причем мисо суп реально хороший да, вкусный, вкусный, вкусный, вкусный мисо суп ну что Текст, бон пяти. Да. доброе утро у нас очередной новый день до Тунта-Кана на Санто-Доминго нам осталось идти около ста миль. Солнышко уже взошло. Есть тучи небольшие, которые проходят. А если посмотреть сбоку, то это все. Мы идем по Пуэрто-Рико. И вот чуть-чуть впереди вот эта тоненькая сопля. Это уже конечная... Конечный мыс Пуэрто Рико и дальше мы уже идем напрямую в Санто Доминго. Мы идем в 6,2, 6,1. Нормальная скоростуха при условии того, что вот у нас 169 э, угол ветра. Ну идем мы при таком углу ветра. Только под одним передним парусом. Еще миль 10. И будем поворачивать. Смотрите, как прикольно. над ну, Пуэрто-Рико дирижабль. Я не знаю, что он там делает. Может метео, может там какой-то там трафик яхтенный или корабельный. Не знаю. Но прикол в том, что это именно конкретно дирижабль. Вот что такое оптический зум. У нас как говно похода вокруг и так поддувает достаточно сильно сейчас и очень рваный ветер погода выглядит вот так все серая дожди дожди серая серая и ветер еще и крутит постоянно во все стороны вот видите все сейчас где мы находимся вот где крестик мы чуть-чуть чуть вот вот здесь вот сейчас тут ветер 18 а вообще тут под 30 будет у нас по пути чуть-чуть дальше вот сюда 28 29 короче еще нам наваляет меняется огромные волны идут и оба ветерочек такой под 30 куду мы идем зарихованные Все равно на камере это ничего не видно. Сейчас между шквалами небольшой перерывчик. Постоянно лупит дождь. Мы идем со скоростью в 9. Короче, погода говно. Здесь есть маленький островок. Попробуем на нем остановиться, просто переждать. А завтра уже там по прогнозу должно быть нормально. Э, до островочка 3 мили, я надеюсь, что у нас все получится. Вот он островок, который дает нам защиту на сегодня. Вот за вот этим вот первым мысом уже начинается зона, на которой волны пропадут. Так, ну вот мы ну стоим подошли к берегу здесь место не очень для стоянки потому что здесь идет свел боковой нас качает немного поперек очень некомфортно Но до берега ближе уже нельзя потому что мелко ну что, доброе утро 4 утра мы стартуем так чтобы приехать вовремя так что у нас здесь здесь у нас все в порядке все в порядке на ну что же запускаемся и погнали вперед у нас восход очень красиво когда восход солнце не встает мы идем под парусами на первом рифе у нас на первом идет мейн и на втором идет джип но можно чуть подразрифовать Выбрались. выбрались из вот этой вот говенной погоды она сейчас пока не лучше но во всяком случае дождь уже перестал идти вон эта черная пелена вот это все это вот эта чернуха когда дождь э, это черная откуда идет дождь здесь уже так чуть-чуть получше есть просветы ну вот, в данный момент оп, дождь идет, но небольшой. То есть уже практически перешел. Сейчас нам осталось 10 миль до Пунтаканы. Я сейчас буду связываться с Мариной. Они сказали как и чего. 72-й канал. Капкана Марина, капкана Марина. сейлинг бот Мушу До Good morning, sir. Go ahead. Uh, good morning. Uh, I uh, sent a message uh, three days ago that we are heading to Dominican Republic. My uh, the boat name is Mushu. Michael, uniform, Sierra Hotel, uniform. More. Okay, Capitan, sir. We waiting for you. Uh, just copy mm -hmm. okay, what you. Capitan? Uh, we are coming from uh, San Martin. and notify you 10 miles before we uh, arriving. Over. Okay, Captain, remember when you see the yellow void, continue between the red and the green ones and a little closer to the red boys. Roger that, thank you very much and uh, we requesting for a custom and immigration. Over. Captain. Okay, okay. okay uh, day. Over. Ну все, в принципе, мы договорились, они сказали, как нам заходить и что делать. Нам осталось 10 миль. Ну, в общем, в общем, уже почти пришли. Уже подходим, чуть-чуть осталось. вода красивая так, вот он желтый буй мы сейчас к нему подходим а потом налево идет промаркированный маркированный канал вот где-то здесь его наверное видно капкана марина капкана марина inside the ну вот так вот это все происходит. Надеюсь, там сильного ветра не будет. На радость. Да, ну там канал заходит внутрь, и там нормально, Марина. Я думаю, в Марине там волн не будет. Я думаю, что канал Да, в канале будет весело. Глубина 24 метра у нас... Около того. Очень стрёмный. Mm -hmm. Очень узкий коридор. Да, еще узкий. и волны такие огромные. Ещё сказали держаться правее, потому что левее камни могут... Так близко эти буянки. сбиваются. Я думаю, они и поднимаются. Но они заворачиваются, как будто тут мега мелко. вот так столбик на столбик идет носовой и потом вот здесь к пирс и к пирсу ну в общем вот так сейчас приедет миграция и то можно после того как я принял душик наконец так мне пришло хоть какое-то такое фух выдохнула до этого был такой бежать бежать косить косить Она все что намокло за переход он висит непром о, курточки все дела тапочки <смех> но на самом деле это не те тапочки ковер который у нас залила ну в общем ждем таможню и миграцию. сейчас не должны прийти сказали уже минут через там 10-15 уже это время прошло поэтому наверное вот вот вот